Весна в душе и взаимная любовь. Ценность этих состояний понимает каждая женщина. Если вы устали от одиночества и мечтаете о взаимности, если вы желаете чего-то большего, чем секс на одну ночь, если вы хотите заменить осеннюю тоску на весеннюю романтику, то стоит ответить себе на три важных вопроса. Какое главное условие для взаимной любви? Как открыть свое сердце для влюбленности? Что именно привлечет к вам, мужчину, вашей мечты? Ответы на эти вопросы – ключи к взаимному чувству. Вы найдете их в моей бесплатной книге «Взаимная любовь. Семь шагов к мечте». Меня зовут Наталья Качанова. Мой профессионализм в сфере психологии отношений, ученая степень кандидата наук и пример личной жизни – это гарантия вашей удачи в любви. Если вы хотите любить и быть любимой, получите бесплатно на свою почту готовый алгоритм. Я создала его благодаря личному опыту и опыту тысяч женщин, которые прошли мои тренинги за 20 лет карьеры психолога. Вы получаете пошаговое руководство, и ваша мечта о любви становится реальностью. Заполните специальную форму и пригласите взаимную любовь в свою жизнь.